Сегодня я шел по Москве, я прогуливался, зашел в подземный переход, встретил очень талантливого музыканта. Что, поехали? Да. Давно ты играешь на гитаре? Сколько лет уже? Ну, можно сказать, вот с учителем, сейчас с учителем, я только начал вот серьезно прям осваивать. Это песня о и боль, это песня о любви и это песня, любви и это песня тебе, когда тебя нет. Сам я прошел большой очень путь от э, алкогольной зависимости до полного, ну, не буду говорить полного пафосного, полного выздоровления, наверное, нет. Остались все привычки алкоголика. Командир, ты чего? Либо клони, либо отхони. Мне кажется, не стоит просто вот так впустую пустую пропивать свою жизнь. Мир жива, бег от века каждый в своей клетке, о свободе. В дороге серой сырой, без сердечности жестокой. А также он поэт уличный, а зовут его товарища Перемьян Евгений. Великим стать ты хочешь и быть все время первым, летящим и свободным, как быстрая стрела. Далее я не стану, я буду петь голосами. Свои детей голоса. Меня зовут Сергей Валерьевич, это самое над Джеким, это самый канал. Подписывайтесь, все будет хорошо, все будет хорошо. Мои сожаления, трамвое море Мои сожаления, мертвые птицы Сиди надоели, как в его странице Лучил телевизор, самок и расставил Но я, пока моя питая И вот, улыбаешься, наверное, ты рада Убишь меня из этого ада Не дай мне скорей Из этого ада Не дай мне вскрыть Не дай мне вскрыть лгай с тобой хоть теперь, с тобой хоть куда, Опять забрали сердце пошло, Но это не сердце, это душа, о чем не болеет, о чем говорить, когда тебя нет, разрушаться в небо волю, это присядь, ты болит, это присядь. Счастье. Эта песня тебе, когда тебя нет, Нарушаться мне в бой, Эта песня о любви и боль. эта песня о любви и счастье, эта песня тебе, когда тебя нет, когда тебя нет, когда тебя нет, когда тебя нет, когда тебя нет. Когда тебя нет. Тебя нет, когда тебя нет, когда тебя нет. Когда тебя нет, спадает снег, будто никак не случится ли все, все рейсы на юг, как мины, давай убежим. А то послужим, давай поспеши, А то победим, а то не поймем Как раз я давно со сливкой души Напишаться в небо в Это песня любви Это песня любви и счастья Это песня тебе, когда тебя нет Набежаться в небо боли, Это песня любви и Весь о любите несчастья, бесят тебе, когда тебя нет, когда тебя нет, когда тебя нет, когда тебя нет, когда тебя нет, когда тебя нет. Друзья, меня, меня зовут Жека. Подписывайтесь на канал Жека, который не на мой, а на другого Жеке. Вот. А ну, подписывайтесь на канал Сумасшедшей кухни. Я сейчас исполню свою песню. Вот. Познакомились с Жеком и снимаем. Оказался Народ, с вами канал Жека. Сегодня я шел по Москве, я прогуливался, зашел в подземный переход, встретил очень поводливого музыканта, а также поэт уличный, зовут его точно для меня, Евгений Михеин, может, какой-нибудь. Ну, раньше называли Евгений настоящий, но вообще фамилия у меня как всегда не Мастровский. Друзья, давайте послушаем его творчество. Садится, все. Ну ладно, попробуем еще. Упало. Да, да. Сейчас, давай его на тебе. Можно оставить? Да, оставь, конечно. Подожди, прищепка да, вот здесь. Вот такой? Да, да, да, да, да. Здесь так, ага, куда-нибудь? Это петличка. петличка. Она дорогая, дорогая, да. дорогая, да. Я свои песни попою тогда. Пусть называется «Клетка». Видишь, серкала и стены, Дым сквозит из каждого дома. если не хватает дома дерева, Силы метки, ведь каждый в свои клетки Размышляет о свободе, которая бывает редко, не трогает меня, Я надзволе. Завтра сделаю пости, А потом заколотит дожди, Что останется преть на носке, И в чума век от века от ведь каждый в своей клетке. Расмышляет о свободе, в которое бывает редко не трогая. Я на свободе. Сколько теперь будет мы, а до времени мы цель и мы время нашми, кованной сеткой каждый. Мышляет о свободе, которая бывает лет и тоже меня, я на взводе. У нас не осталось странные, Господи, Сколько фальшив строится кровавые марши, У них бомба мы в ответ увидеть каждый свои крепкие. Песня называется Фанто. Добрый, Жень, Жень. Скажи, что с твоего репертуара это твоя личная песня? Вот это до дуэта э... сейчас была моя песня, э, крепко. Эта песня кавер на песню «Фантом» Чеши Компании. А которая будет? Да, да. А да. да, да. да. А да. сейчас досыпь. Yeah. Mm -hmm. Друзья, это было а, На мой взгляд, это очень талантливый музыкант. А, сейчас очень много талантливых музыкантов, которые не светятся по теле, а так можно встретить в подземных телепоттер, на станции на метро, а, где-то еще в городе. А, ну, в клубах, думаю, ночные певне тоже играют, да? Вот. Я шел, услышал песню Баста исполняет, э, как песня называется? Сансара. Сансара, да. И я не смог просто пройти мимо, я любил в этого музыканта. Это очень круто, я очень рад. Готово. Блин, сиди, пожалуйста, все, я погнал. У меня все, я у меня уже все. У меня просто сел вот этот инструмент. А Это ты и так без нее живешь. Да. Народ, подписывайтесь на канал Евгения. Жень, как у тебя канал называется? Сумасшедшая кухня. Подписывайтесь на канал Сумасшедшая кухня, ставьте лайки, комментарии. Ссылочка на этот канал будет под этим видосом, в описании к ролику. Скажи людям, а с какого ты города, сколько тебе лет, если это не секрет? А -а -а, мне 30 лет, из города Москва. Ну, вообще родом я из Москвы, находился в Москве, живу на сходе в этом вегетарианском вот направлении.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 Вот когда-то срывает там голос, там, э -э ну разные бывают как по моменту. Вот. Э -э и в принципе, ну нормально чувствую себя. То есть я считаю, что это как-то, это ну, там не попрошайничество, ни у кого не пожертву там сколько, сколько тот ты пожертвует то у кого там не кашу. Многие просто, ну нас вот и сложно. Букашайком при прир... прир... прир... вот пытались, пытались это сделать, как бы... ничего, собственно говоря, не получилось. Да. Что, по большому счету мы мыучные музыканты, мы Женя, давно ты играешь на гитаре? Сколько лет уже? Ну, э, можно сказать, вот с учителем э, вот сейчас с учителем я только начал вот серьезно прям осваивать сам инструмент, то есть вот, чтобы ну, чтобы подматореть в своем деле, чтобы действительно. Ну, я просто выбрала эту нишу, я понимаю, что ну, мне надо катить по ней, ну идти, Потому что как бы нужно заниматься. раньше мне хватало там два три аккорда, и я как-то нормально себя чувствовал. А сейчас я понимаю, что все равно только трудом, только трудом можно чего-то добиться. То есть даже играя на гитаре, это очень сложный инструмент на самом деле. То есть э, научиться на нем играть, не как бы не сложно, но и не просто, потому что здесь нужно уделять очень много времени. Этому, то есть ну 2-4 часа в, в, минимум в день. Иногда ребята, там, я, я слышу, там по 8, по 9 часов играют в день, технику нарабатывают. И нужно относиться к этому, к своему делу. Потому что э, я даже скажу так, что.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 что чё сделать. Ну да, я Жека, вот, будет а что за инструмент у тебя? Может, многим будет интересно? Этот инструмент, короче, э, это френдер, мустан, э, Здесь как хорта, как бейна, синглы и... Э, Сингл и... Э, э, э, Какого? Склавы были короче. Ну, короче, здесь... Такая сборка, как у Porto Caben, сингл и хамбекер Хамбэкер. Вот. И... Она японская, не американец, японец, но тоже хорошо смысле, звучит. Вот. То есть, я это еще я приобрел радиосистему, то есть, чтобы шнура не путаться. Вот, да, у тебя внизу какой-то корпус что-то такое вот эти усилитель но вот, да? ну, вот это усилитель как бы да и вот эти штуки это радио то есть, они это беспроводная радиосистема то есть я как бы его включаю здесь вот включаю они вот так вот включаются и на гитаре и вот и звук ищут сейчас они сконнектируются вот загорение и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 это это в систему ты уже систематизированно принимаешь допинг и в конечном итоге дроп. Вот поэтому жизнь она она не стоит вот так вот просто вот взять ее проскать мне кажется многие за жизнь борются и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 Который недавно написал. Это э, mm -hmm. лучше для всех зрителей. Лучше для всех зрителей. Да, для, для вас, э, для всех зрителей, для всех подписчиков. Э, Прочитай стихотворение.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 Иногда нет. Ранее... О, командир, ты чего? Либо клони, либо отходи Я думаю, мурик послушай. Мур, я не музыку послушать. Только скажу. гитара, блять, Давай, не, а ч? А мон. А, во-во, все. Отживешься, отживешь-то и нет тебя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 очень говори, говори, стих. Не может они подавать. Я скажу. хочу людей заплатить ага. Я не знаю. Я сейчас почитаю стих, вы сами можете придумать этому стиху название в принципе.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 хороший на злобы дня на па только тол толку то что в ваших буквах стало ли лучше кому-то пришел просто с лазанью. меня уж не любят в зале откуда приятель мол вылез лохматый или постриженный мобила наверное с пищиный модный на джинсах вылез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 реабилитации, когда я лежал, э, лечился от алкоголизма, я написал этот стих. У меня уже 4 года, кстати. Давай, дай. Это по нам. Вот. Поэтому стих э, называется «Сейчас. Словно. С головы выглядел. Сейчас». Ты по подкинь Ты Понравилось тебе творчество? Мне очень Понравилось? Понравилось? Ну, люди увидят просто твой добрый поступок вот да. и это YouTube, в ютуб ну конечно это же да личная романтика ребят, ребят я вам и... конечно поспонсирую но блин, это в денежном эквиваленте ну никак не вас, ну, сколько ну, можешь ну, от, от души, сколько можешь не, от не души. Я, Мы не пьем. Вот, сколько от можешь от вы, души, от а че мы че сейчас вы это снимем. Можешь мы просто, ну, говорить, как Люди увидят вся страна, 4. Вот, 4, 4 четыре, получается не почти четыре. Мне надо вот все, из Ярославля. То, что я слышал, это однозначно. Ага. Называется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 а с ней иллюзия моя. Спасибо. Классно. Ну, наверное, вот это что-то играл, когда я пришел. Ой. Тело Африки, тело Африки, не переверни неба Африки. На русски в каждом человеке учитель продолжается в своем ученике Знаю жизнь я и жизнь я любовь вы Даже дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Да я не стану, Я буду петь голосами. своих детей голосами. Просто меня не станет. Я буду петь голосами. Аласа не идет, Говорят все, мы свое возьмем.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 Доверяйте своему сердцу и не слушайте телевизор. Но мир добрали любви.